А с этой маской меня вообще похуй. <смех> Чего вы думали нахуй? Да? <смех> Брат, нас тут трое. Только я, ты и еще кто-то. Но мы тут. Все равно вместе, понимаешь? Нас немного, Нас не очень много. Не очень нас пока что много. Но когда-то наступит момент, когда наступит много, я буду помнить всех, кто был, когда нас не было много. Запомните это, ребята. Я всегда помню, когда нас было мало. А когда нас будет много, я буду помнить, кто был нас, когда нас было мало. поняли, ребята? Бля, кстати, давайте так я вообще с этой вебкой буду с маской стримить. Я смотрел, есть блогеры, которые как тупые пёзды какие-то маски делают типа ути-пути, муси пуси муси пуси Вот она маска нахуй здорового человека. Вот она, вот он. Я тренер, Нормальный человек. Дрейнер. Нормальный человек. 15 тысяч рублей! Охуеть, косяк! Слышишь, Тёма, чищата нахуй! Вот он, Александр, пришел. Записываем, косяк, бум, один! У -у -у -у -у! Ебать, я показываю! За 15... Ой-ой-ой! Тема, бля, б, О, бля, Александр, ты мне Тема, мудак, ебаный, пошел нахуй. Александр, пиво, брат, живем, хилимся, живем, нахуй. Показываю, пацаны, ой, ой, ой, ой, ой, вот это все, ой, ой, ой, ой, ой, ой, вот она, вот она, вот она, рыба моей мечты, бля, сука, бля, сука, бля. Что такое, нахуй? ЧТО такое? Бля, братан, от души в душу. Обновляю, если кто не видит. 21 минута назад, просто 15... <связывая> братан, смотри. За тебя у меня алкоголя нету, потому что я против алкоголя. Мы еще два сейчас будем делать, крутить. Но хочу хочу за тебя выпить чая. Чай называется Габа. Охуительный а, чай, брат. За твое здоровье спасибо, то, что ты... Знаешь что? Ты скидываешь деньги не лично мне а моему зоопарку потому что а вот за зо... все кто сейчас сидят мы в зоопарке сами, мы все должны быть кинты мы в одном в зоопарке ты помогаешь животным брат я главное животное от души спасибо брат это пизда куда вторую ставим уже два то... так ладно я хоть и делаю греш, но, х... но хочу сказать за ваше здоровье ребята спасибо еще раз александр пиво маску брать пока ну давай как заработать деньги по доску ну смотри братан раз хочу рассказать тебе историю вообще как я один раз хотел устроиться на работу а вот я был такой момент когда я хотел короче, на новый год ну, дети типа бабки чтобы у меня короче появились а у меня не было заработка и я думал, типа, работу найти, потому что хотел подарки, там, типа, всем сделать, там, маме, там, еще что-то. Ну, чтобы на Новый год, короче, деньги были. Я думал, ну, работу найти себе. Э -э -э -э Пошел, короче, на какую-то работу, типа, захожу к мужику, он говорит, ну, типа, в час можно 800 рублей делать. Я говорю, ну, нормально, что? Он говорит, а я у него спрашиваю, и типа, в чем суть вообще, типа, этой работы? А Он потом достает такую тему, белую просто э, шкатулку, где написано, типа, на помощь детям. Я, бля, смотрю, как он одет, у него, короче, кожаные туфли. Такая, бля, куртка нахуй, шуба. <laughs> я тогда не захотел туда устроиться, и все. Вся потом моя работа кончилась нахуй, больше я на работу не ходил устраиваться. чуть не сгорел нахуй <смех> так все еще еще раз говорю табак махорка. это плохо потому что на ютубе типа с до сигареты в последнее время плюс 18 дает ютуб я против сигарет надо заниматься спортом хлоу <смех> ла-ка <La -ka -lude. смех> Спасибо за детство и вам спасибо за детство мы были все вместе в одном садике. спасибо вам за детство бля я кстати бы хотел бы один раз в детский садик вытянулся там прикольно было Ну только спать днем вот это самое такое бля я вообще это никогда не любил вот это спать днем надо вернуться в детский садик я кстати в детском садике учился очень хорошо на пятерке. Это в моем детском садике, там все на пятерке учатся.